приветствую поздравляю вас с регистрацией в компанию oriflame перед вами открываются большие возможности вы можете приобретать продукцию с большими скидками зарабатывать с компании oriflame и участвовать в акциях и только для новых партнеров компания приготовила шикарное предложение стартовая программа которая состоит из четырех шагов и чтобы пройти первый шаг вам нужно в течение 21 дня с момента регистрации разместить суммарный заказ на 100 баллов это примерно 5000 рублей и тогда вы получаете на выбор любой аромат мужской эклад. Ом или женский ЭКЛА ФАМ цена этих ароматов в каталоге 2530 рублей. Вы же выбираете один из них за 199 рублей. Эти ароматы позиционируются как ароматы для торжественных случаев, поход в ресторан, в театр это восточные цитрусовые древесные ароматы. А в мужском аромате содержится бобы тонкая, дорогая кожа и гималайский чай а в женском аромате мандарин жасмин и сандал я вам желаю успешного прохождения стартовой программы до новых встреч